Умей хранить в себе секреты От незначительных до тех, От коих сыпятся кометы И гаснут на глазах у всех. Умей молчать, когда нет мочи, Хранить в себе такую мощь, молчи, Когда апрельской ночью В душе ноябрьская ночь. Молчи, когда увидел тайну, особенно чужой души, особенно, когда к стакану хмельной склоняется кувшин. Молча в прошлом, сожалея его же в будущем виня молчи, как ивы на аллеях. Молчат, забвение маня. Как я, в газету молчу на сотни, расскажи, мне нужно сохранить секреты, особенно твоей души.